Итак, сотни поклонников немецкой группы Рамштайн с утра заняли очередь у стадиона Лужники, где сегодня выступит легендарный коллектив. Десятки тысяч фанатов индострел металла, в том числе наш выпускающий редактор и корреспондент, до сих пор пытаются отойти от увиденного. Этой ночью в Лужниках зажигали короли эпата группы Рамштайн. Концерт запомнился надолго огненным шоу, и попыткой силе Линдермана сварить клавишников в котле и его заплывом на надувной лодке по фан-зоне. Сейчас находимся у Лужников. Очередь довольно приличная, но метров на 50, наверное, растянулось уже. Безумие охватило лужники задолго до того, как немецкие рок-пироманы поднялись на сцену. Едва открылись двери стадиона. Фанаты, сбивая друг друга с ног, помчались занимать лучшие места. Некоторые из них простояли в очереди по 10 часов. Друзья, здравствуйте. Здравствуйте. Билеты в свободной продажи закончились еще весной. Желающих попасть на концерт Рамштайн оказалось в три раза больше, чем изначально предполагали организаторы, поэтому им пришлось сменить площадку на 80-тысячные лужники.